Очередной розыгрыш июня месяца 2022 года Мы сейчас на даче находимся У нас гости, я бы хотел по разыграть Но сегодня без ответов на вопрос, наверное вот. И э, обсудить с вами победителей и закончить, если можно Так, значит, пока люди подключаются Давайте-ка я уже, наверное, запущу розыгрыш Значит, что у нас сегодня из призов? У нас сегодня из призов три призовых места, как обычно, условия розыгрыша стандартные, нужно быть подписаться на наш канал, нужно поставить лайк и нужно что-то прокомментировать И вот, собственно, среди всех комментаторов мы будем сегодня разыгрывать Призы Набор для вяления мяса на 5-6 килограмм, там чудо-рукав, Одна штука, я вот читаю сразу же да? Старты изикюр, мясницкая соль Для вяления и антиокислитель жира И второй набор для вяления колбасы То есть для вяления мяса и для вяления колбасы То же самое стартовой культуры, классика Инстасоль, Дедушкин гостиниц И Айцел премиум 2 метра там, 2 штуки. В общем, все примерно на 4-5 килограммов продукта Ветчины и колбасы в том числе. Да, рад, рад всех видеть. Здравствуйте, да. Давайте-ка поехали. Разыграемся уже. Да? Секунду. Я так нещадно в руку камеру взял. Перевернем камеру. Угу. Так, ну вот срок буду, если можно. Тут у нас такие деревенские слои. Значит, 10 тысяч просмотров, 385 комментариев, настройка, подписка, комментарии. Все, да, поехали. Пока идет индексация. Сосиски не получаются у Валентины Якунина Сейчас отвечу попозже, если есть вопросы по, по сосискам, ну, постараемся. Ну, там какой ответ, Валентинам Там нужно разбираться... Что у вас э, за технология, что за оборудование и все-все-все. Так, есть первый победитель Евгений э, сделал колбасы со, колбаса сольчичен из Дедушкин гостиниц. Сольчичен супер, мне эта смесь зашла. Дедушкин гостиницы еще не пробовал, надо еще подверить. усушка маленькая. А так спасибо тебе Паш за смеси смесь специй, они у тебя супер. Спасибо Евгений, и вот как раз. Еще эти смеси специи вам поедут в подарок. <с> так, спасибо, Евгений, большое. Следующий разыгрываемый определяется Макс Аз. Попробуем. Макс Аз написал. Пожалуйста, есть шансы, мы вам отправим. И третий у нас победитель. Валентина Сирина. Спасибо за обзор рецептов. Все всегда объясняет просто и доходчиво. Привет из Латвии. Привет вам большой. И призы поедут к вам в Латвию. Ну, я надеюсь, доедут. Сейчас почта, конечно, что-то не очень работает. Так что, все, спасибо, разыграли. Сейчас я обратно вернусь. Да? Так. Евгений был, Макс Аз и Валентина Сирина. Повторюсь, как получить призыв? Вы нам просто пишите, либо мне в комментарии здесь, либо в Телеграм, либо просто нам на почту, на info.sobachka.jemkolbasky.ru ваши данные контактные, и там как только мы получили, отправляем на следующий там, день, на ну, следующую отправку. Отправку у нас три раза в неделю товаров, поэтому достаточно быстро. Да, еще, кстати, появилась доставка у нас Озон Rocket. Классная вещь, дешевая, там 160, по рублей, 165 рублей. По всей России до Урала практически. Прям одна цена до 5 килограммов за доставку. Прям ну, какая-то халява получается. Это формат доставки. ну Вариант доставки, наверное, ну, сам дешевый, если что есть. Ну, еще такой же, наверное, почта, почтоматы, которая. Почта России, почтомат. Но тут ты приходишь в, в обычное отделение Озона и забираешь свои, свои грузы. Ну, Как-то так. Свои заказы. Так, давайте поотвечаем на вопросы. Если получится у меня подключать вопрос. Да, вижу. Привет. Вяли сейчас цельномышечную ветчину по твоему рецепту. В чудо-пакете. Потери веса за месяц 16%. Это нормально? Ну, это нормально, если у вас высокая влажность в холодильнике. И еще момент. Если шея... Шея у вас, да? Не вижу. Если шейка э, свиная, то там же много жира еще. И жиру... Жир плохо выпускает сквозь себя, так скажем, влагу, поэтому ну, для шейки это нормально. Для карбонада, ну, наверное, тоже нормально, если у вас влажность воздуха в вашем холодильнике, ну, там, 75 85 Так, э, чудо-пакет рассчитан на влажность, там, стандартную, стандартного холодильника на Уфрост, э, там, 50-60%. Ну, в обычном холодильнике так и есть. Потому что если будет больше влажность, то она будет, э, ну, все у вас будет плесневеть, так скажем. Дальше. Отвечаем быстренько. Амурская область. Из Ростова, привет. Так, ну, как вялить? Тут все просто. Сейчас лето наступило, да, жара, и вяли мы только, по сути, в холодильнике. Ну, других вариантов нет. Если там осенью и весной ранее можно вялить на балконе, на подоконнике, где угодно, то вот сейчас уже только холодильник остается. Так, Ирландия. Мы пока не, не, не отправляем заказы в Европу, Павел Громов, потому что возможность оплаты от вас заблокирована. Вот, по сути сейчас только ну, вот, из израильтяне приезжают к нам, ну, вот, когда сами приезжают, там друзья, родственники, они забирают в магазинах свои заказы. Ну либо мы отправляем там из Ростова куда угодно. А так пока импортные отправки, конечно, заблокированы. Ну ничего страшного. Импортная, экспортная, экспортная, да. Так. Что у нас еще? Паприку островую купил. Да, супер трава. Ну, она острая, это правда. Сосиски. зем и Хочется делать сосиски, как в Мираторговске, с вкусом, но не получается. Там, наверное, ароматизаторы. Запаха нет такого. И хочется по парезиновий. Ну, во-первых, стремиться, мне кажется каким-то промышленным, не, не имеет смысла никакого, потому что ну, там другое оборудование совершенно, другие добавки и все-все-все. А сделать вкусное, ну, пожалуйста, берем любой рецепт, вот из последних, наверное, пары лет из этого канала, и у вас будут такие же примерно, как с завода. Я сейчас что-то вожжу немножко отпустил, да, стал делать, ну... Ну, раньше делал рецепты с запасом по прочности, так скажем, ну, чтобы они у всех получались. И воды там рекомендовал добавлять, там не больше там, 15%. Вот. Но ну, все-таки, когда побольше водички и жира добавляешь, оно, конечно, вкуснее получается. Ну, есть риски, конечно, то, что они у вас не, ну, совсем в неумелых руках эти рецептуры последних год-два они будут у вас э, иногда не получаться. Ну, меньше за запасы, но зато большая сочность. Очень, поэтому настоятельно рекомендую не отклоняться от рецептуры, если делать по нашим рецептам, которые там год-два свежести, так скажем. Так, дальше. Трицепсы-то красные. Так точно, вчера косил. И сейчас пойду косить. Тут какой-то ужас просто. Да. Так. Как Клинский, в первом комментарии припутал вкусом. Ну, клинские. Там хорошее качественное сырье, и все. Вы можете сделать у клинских. Я, в принципе, я знаю эту рецептуру. Ну, просто я работаю в компании, которая для клинских сосисок да, производит специи. Это смесь номер два. Вот прям вот, не, не соврать. Фосфат и смесь номер два. ГОСТ, ГОСТ номер два. И хороший качественный набор сырья. Там, полужирная свининочка, там все-все-все хорошо. То есть стандартные сосиски. <сосимый> Что у нас там сосиски? Молочные сосиски, классическая рецептура Все по классике и обычные гостские специи И больше там ничего такого лишнего Ну, это было лет, наверное, 10 назад Может, сейчас что-то поменялось, но я не вижу Я их покупаю тоже регулярно, они вкусные Дальше Бульонный отек, соблюдая температуру Немного, конечно, изменила приготовление Мясорубка, блендер не очень мощный Ну вот, Валентин, ну вот Не надо немножко изменять И будет получаться Изменять в смысле, да. Ну, рецептуры изменять. Так. «Сделал окорок по-твоему» и «дефреско» рецепт тоже. шикарно 11 килограмм. Да, в окорок-то его сложно испортить. Он всегда вкусный. Так. Евгений Морозов. «Предпосыл для сыровяльной колбасы нужен?» Нет, не нужен. И никогда у нас нет в рецептурах предпосыл для сыровяльной колбасы. Не смотрите. Или смотрите, как вам угодно. Знаете, как бывает? Ну вот, так скажем, ну ладно, скажу, так рецепты из интернета делают обычные люди ну далекие совсем от промышленности ну, ну совсем далекие, ну вот они с дивана встали и сделали рецепт колбасы, выложили как самый правильный рецепт Ну, ну вам решать брать их эти рецепты, нет, обычно берут рецепты где-то на стороне, приходят, то у меня все плохо, ну к нам в чат там, в телеграм. Приходит, и все плохо, подскажите, что делать. Да что делать? Ты уже, ты уже, ты уже все сделал. Что тебе уже, ничего, уже менять ничего не получится. Уже все сделано. Поэтому мы предпосол совсем не используем. От предпосола мы отказались, открестились, мы его отменили и забыли про него. Уже, наверное, год, года два назад. А, так. Вот еще. А, старый дед спрашивает. Павел, после приготовления любой колбасы всю нужно в ледяной воде охлаждать? Нет, не всю, потому что... Про это душирование или душевание, кто там как его называет. Какие-то один или два блогера вспомнили, прочитали в книжке. И начали всем подряд рекомендовать эту колбасу охлаждать. Причем прям огульно, безраздельно. Все, охлаждаем и все. Ну блин, ну оболочки разные же. И колбаса разная же, ну да совсем. Ну не надо ну, все в одну кучу среднюю температуру по больнице делать. Ну не надо. Ну для проницаемых оболочек, где нужна сушка, обжарка, варка. Там душирование, охлаждение, ну, не нужно совсем. Какие цели? Они, эти ребята говорят, что, типа, для увеличения сроков годности. Да ты, блин, грязь убери с кухни, у тебя будут такие же сроки годности. Ты, ты там экономишь, ну, ну, сколько там, ну, сутки у тебя, на, на сутки без этого души, душирования, возможно, на сутки колбаса больше пролежит. Сделай чистые ножи, чистый стол, чистые руки. У тебя колбаса в пять раз больше пролежит. Меньше бактерий на входе, меньше бактерий на выходе. И не заморачивайся ты про это душирование. Ты на душирование, на этом потеряешь, ну, в смысле, без, без душирования, без охлаждения, ты потеряешь максимум там, 2% веса на охлаждении на краковской колбасе. Но у краковской колбасы выход 72%, а у тебя под 100%. Тут вообще о чем говорить? Поэтому оболочки проницаемые, любые колбасы в проницаемых оболочках, мы можем душировать, можем не душировать, никакого значения это не имеет. Ну, на мой личный, конечно, взгляд. Я могу ошибаться, но, блин, у меня 25 лет опыта. У тех ребят с дивана, ну, блин. Ну, что-то я погнал, да, извините. Дальше. Что использовать можно для сыровяла из куриных индюшинных грудок? Будут ли такие в перспективе? Нет, не будут, потому что я не рекомендую вялить изделия из куриного фарша. и Ну, из птичьего фарша, потому что это небезопасно. Небезопасно по причине сальмонеллы. Сальмонеллез, ну... Те, кто болел, тебя знают Те, кто не болел, <свят> не советую Прям совсем нехорошо Дальше Поэтому сыровяльных изделий э, С использованием куриного фарша Именно фарша, не цельные мышцы Цельные мышцы есть У нас там грудка Рапит есть карпачи из куриной грудки Там мышцы цельные И сальмонелла может быть только снаружи С ней проще работать Потому что ну там и соли, и копчение, и потеря влаги и все, все, все, все И снижение PH э, кислотой вот. А если ты этот э, фарш перемолол, внутрь загнал этого куска, эту сальмонеллу и, по сути, создал условия для вяления, ну, для развития сальмонеллы в режиме твоего вяления, то ты просто поставил, крутнул барабан, поставил в голове. Вот и все. И что там у тебя попадет, не попадет? Два раза не попадет, а третий раз попадет. это уже вопрос статистики, это даже не технология. Так, дальше... Так, пенза в теме. Добрый день, Павел. Мы в Ютубе смотрим как идеи той или иной колбасы, а за технологию идем к вам. Спасибо большое. Ну, она всегда, всегда стандартная технология. Технология, она не меняется. Она вот как вот. Ну, есть правила, ты их если не нарушаешь, то внутри этих правил ты можешь делать что угодно. То есть это не догма, это направление, так скажем, это ну, путь, да, это не, не, не цель, это путь, как у самурая. Вот примерно так же. То есть ты знаешь ориентиры, ты знаешь между которыми, между, э, ну, зазор, да, между, в котором ты можешь идти. И ты можешь делать все, что угодно, Комбинировать любые фарши, делать фарши там, сложные, сложные какие-то там вещи, ну, то есть в эмульсию. Класть кусочки ветчины да, Или кусочки ветчины Упаковывать в грудинку ну Все что угодно, это же уже такая Кусочина Так, дальше Сыровяльная так Лена Матвеева Здравствуйте, делаю сыровяльную колбасу По вашему рецепту с вашими специями чуриза Почему-то получилось не очень Хотя есть специальный холодильник для сыровяла Мне вкус не понравился, почему? Так, не очень нужно понять, что именно. Если про вкус, то я не могу обсуждать, потому что, ну, да? Кому-то нравятся огурцы, кому-то поповская дочка, как там, просячие хвостики и все-все-все. Нет, вкус сложно обсуждать. Если вопрос по текстуре, по внешнему виду, это еще обсуждать, обсуждать можно. И если вы хотите это обсудить, тогда нужны данные вводные. Температуры, влажности и все-все-все. Все, что у вас там было. Какой увлажнитель воздуха купить для холодильника? Я не знаю. их Куча вариантов. Вот для холодильника, если вы хотите сделать климатическую камеру из холодильника, то для создания вот этого климата вам нужна скорость воздуха 0,1-0,5 метров в секунду. Это важно, а не какой влажнитель у вас там стоит. Если воздух не двигается, то какой-то там не поставь, это будет работать криво. Это будет криво либо ну, передувать, она будет у вас садиться на корку. Даже с 80% влажности воздух у вас колоса будет садиться на корку, если на нее сильно дует поток воздуха. Вот, он, вот, вот так, да? Так что, так, какая модель... Увлажнители тут уже по месту Не скажу, честно Так, и дальше Александр Зыков Павел Здоровый, делал куриные бедра Горячее копчение шкурка стало жестковато. В чем ошибка? Ну Она всегда жестковато бывает Ну вот, Если делаешь по стандартной схеме Обсушка, обжарка, варка, то она ну, такая дубовая становится Ну, ничего страшного Почистил ешь Зачем тебе ее есть? Не надо ей есть, там же один Все-таки дым осаждается Канцерогены можно сделать помягче сначала сварить потом ну, сварить до готовности паром потом обсушить она горячий быстро обсыхает там буквально пять минут и потом обдать дымом при 55 градусах. тоже можно рабочая схема для нежных продуктов мы делаем так вот, пожалуйста делать так дальше давайте наверное, сейчас еще минут 5 закончим то гостей нельзя оставлять одних долго обидится так дальше Оболочка на Аллаферн с надписями И Айцел. Плохо прилипла к колбасе. Оболочку замачивал. В чем может быть дело? На Аллаферн частично прилипла. Ну, все вопросы с отлипанием ну, Большинство вопросов с отлипанием Оболочки от фарша Всегда плохая вязка. Если вы не плотно вяжете, ну тогда она отлипает. Либо если Фарш был слишком жирный Он начинает подтекать И этот жир уже, ну, просто никакой адгезии Не, не получается. Так что, так... Так, привет всем с Кавказа Героев истории Пишет, Павел, здравствуйте Скажите, есть ли компоненты, которые помогают избежать от брака При изготовлении сыровяльной колбасы В не совсем правильной климат-камере Нет В эту сторону даже не думайте Никаких добавок не существует Потому что вяление это физический процесс Они а не химические, не биохимические Вяление это физика Поэтому обеспечить нормальную физику Нормальная скорость воздуха, влажность и температуру в этом вашем холодильнике. И у вас все автоматически получается. Если у вас этого нет, ну уже не получается. Мне так кажется, я могу ошибаться. Дальше. Как правильно подавать в коптильном ящике дым? Снизу, сверху, нужен ли вентилятор, генератор сапоговый? Игорь Черных, коптильный без конвекции мы вообще не рассматриваем. В любой коптильне должна быть конвекция. А уже потом... Вернее так, если у тебя есть конвекция, то тебе уже пофиг, откуда у тебя там идет дым. Все равно все перемешается. И точно так же пар, да? Ведь в коптильне важен пар. Важнее гораздо, чем дым. важен Важнее, важнее пар. Если у тебя плохо пар идет, то у тебя идет потеря в веса, вот, вот, вот, ну, все, все проблемы. А если нет еще и конвекции, вращения воздуха, то у тебя вообще ничего не получается. Поэтому откуда ты там будешь дым подавать? Ну, совершенно не важно, если у тебя нет конвекции, то есть и, и наоборот. Если у тебя есть конвекция, то тоже не важно, откуда ты ее будешь подавать, она все, все само собой будет получаться. Так, Лариса Дашкова, здравствуйте. Уточните, пожалуйста, минимальный и максимальную температуру вашей термокамеры. Вы имеете ввиду работу, ну, условия помещения, где она должна стоять? Она работает в принципе при минусовых температурах. Ну, конечно. Об этом в гарантийных э, талонах не написано. Ну, вот у меня в гараже стоит, и я там зимой копчу при минус 15. Ничего страшного, все работает. Летом, да тоже, какая разница, жира не работает же она. она. выдает температуру от 0 до плюс 20 градусов. Почему плюс 20? Потому что там э, про, вот эти вот э, прокладки резиновые на, на дверях. Сил резиновые части они рассчитаны на максимальную температуру 120. Ну, это не, не бойлерный гриль, это вот ну, обычная термокамера Так, дальше. Что делать, чтобы мясо вялилось больше двух месяцев? Роман К. Смотрите, можно просто ее подвялить до потери веса процентов 25-30, даже лучше 30-35, да, 30-35, и упаковать в вакуум. И дальше процесс вяления продолжаться не будет, но процесс ферментации, накопления вкуса будет продолжаться и дальше. Поэтому не паримся. Потерял вес, упаковал в вакуум, закинул в холодильник на полочку, положил этот вклад на депозит, да, и он у тебя лежит, только набирает вкус и становится лучше. Усваивай мей ароматнее, красивее и дороже. <с> Потому что мясо не дешевее, так скажем, со временем. Поэтому да, у бокового мы все работает. Так. Какие пропорции нужно в климат-камере вместо увлажнителя воды и соли? Вы должны обеспечить в климатической камере. В климатической камере 0,1,05 метров в секунду скорость воздуха, если больше будет закал если меньше будет плесень дальше влажность 85-75 процентов она изменяет, изменяется с усыханием колбасы сначала у тебя много там влаги получается из, из колбасы она потеет а потом все меньше поэтому ты должен добавлять да и температура плюс 6 плюс 12 вот три параметра влажность скорость воздуха температура с солью как это сделать? Ну, я, я раньше говорил, что с солью можно сделать 75%. Да, можно, но только через 2 недели вяленя, когда из колбасы уже почти вся влага уходит, э, влажность падает, она садится на корку. Придется увлажнять. Поэтому четко, вот как вы это сделаете, ну наверное, с оборудованием придется покуряться. Так... Добрый день, Павел. Ирина Сопова. Добрый день, Павел. У вас есть рецепты из мяса кролика? Да, у нас есть сосиски из кролика. Что-то еще там было из кролика. Я даже сделал смесь для колбасы из кролика, из крольчатины. Но потом она так редко продавала, что мы ее сняли как колбасу для мяса, для, из мяса кролика. И назвали, она классная колбаса. А, сервелат, для, для сервелатов полкопченых колбас версия 2. Вот она сейчас так называется, эта смесь. Можете брать, и она отлично подходит и для кроликов в том числе. Так, дальше. Приветствую из Тверской области. Краковская ветчина получилась на ура. Огромное спасибо за подробный обзор. Пожалуйста. Чем вы здоровее и веселее, тем вы больше у нас будете покупать наших специй. Вкусных, классных специй. Вот, расчет простой. Да. Так. Колбаса с отеком Решу на жирное сырье Была больше грудинка, а не окорок Да, Елена Андреева Если нарушаем соотношение, то у нас получается брак Ну, это тут Такие правила у нас Так, дальше Егор Бушманов Добрый день, после обработки Обсушка-варка Повесить на месяц, получится сыровял Ну, вареный жир он быстро прогоркает Поэтому на месяц вряд ли Подсушить вы его можете, но как назвать это, это изделие ну Мне тоже нравится, нравилась московская колбаса, которую я с термокамеры доставал на заводе, когда работал. Достаешь, там пока мастер не видит, дерг там один батончик. Туда на крышу закинешь, термокамера там, там сухая, там вентилятор работает. Она высыхала за неделю, она такая вкусная становилась. Прям вот как песня просто. Вот Такой с тех пор не могу никак получить. Да, нужно снова устроиться термистом. Похоже. Так, дальше. Есть все для сыровельной колбасы. Евгений Морозов. Неж шприца, Подводит доставка. Мясо 3 дня. Ну, сделайте кусками мясо Тоже хорошо будет. А следующий заход сделайте так. Так, вот старый дед рекомендует обдать кипяточком секунд 10 куриную грудку, ку курицу, чтобы она была, шкурка была мягкой. Да, возможно. Я обдавал, но я больше обдавал для того, чтобы цвет был хороший, чтобы жир смыть. И на обезжиренную шкурку хорошо ложится цвет, Ну, не, не пятнами, а прям ровненько-ровненько. Так, если на уже плесень, что делать? Делать что? Ну, смотря какая плесень. Ну, в принципе, любая плесень, которую вы не сажали специально, она будет условно-патогенной. Поэтому убираем, чтобы она исчезла и все. Ну, обрезаем или что-то еще. Регулярно. Артем Ры Рыбин. Регулярно вяли различные мясо. Заметил, что говядина всегда окисляется по внешнему слою. Цвет мяса темный. Как этого избежать? Никак не, обиж... не, не избежишь. Ну, в вакууме только. Ну, в условиях открытого космоса вялить. Если есть кислород, то он, естественно, будет тебе окислять и делать темным мясо. Ну, ничего страшного, что делать. Так... Добрый день, Павел, подскажи, если при не колбасы вес 40% потерялся, она еще мягкая, что делать? Ну, тут варианта два. Либо мясо было накачанным, и ваш 40%, по сути, не 40%, а гораздо меньше. Ну, то есть, вода ушла, та, которая была вкачана. А вы должны вялить не больше. Либо второй вариант. Вы при набивке перетерли мясо с жиром. Жир, жир, жир сделался как паштет. И у тебя уже автоматически она не сможет вялиться. Как картошка фри. Она будет просто... Ну, фарш. Это будет собрасада, так называемая. Собрасада, там рецепт есть. Колбасы, итали... испанская колбаса. Вкусная, вкусная. Но это, по сути, вяленый такой, ферментированный паштет больше. Тоже едят люди, но... Это уже не, не колбаса Так, дальше Ну, либо, в общем, Артем Рыбин Ждем дальше, сушим, вялим дальше Как только она станет тверденькая Вы ее упаковываете в вакуум она спокойненько дозревает Если она и спустя там еще три недели У вас не потеряла вес А влажность воздуха низкая Тогда это просто перетертый паштет И уже ну, ничего не сделаешь Ну, вот. На ней испанцы обычно на этой собросаде жарят яичницу. Потому что это, по сути, лучший способ уконсервировать, упаковать и сохранить этот жир. Ну, как вот на у нас смалец, да, через мясорубку. Вот у них примерно то же самое. Дальше. Никита Молотковский. «Почему у меня колбаса получилась рыхлая?» Значит, смотрите, вот все, что у вас с браком получается... Не в режиме обязаловки, а в режиме доброй воли, да, как, как, как жест доброй воли. Вы можете, в смысле, от нас, от нас любимых. У нас есть чат в Телеграме. Вот прям вот заходите в наш чат, ем колбаски, болталка. Болталка. То есть люди там... Вам отвечают, ну, не, не в обезьяловку. То есть они вот хотят, отвечают. Ну, просто бывает, что вот, мне вот должны срочно, потому что у вас болталка называется «Ем колбаски», я товар, «Ем колбаски», поэтому вы мне обязаны срочно решить мою проблему. Ну, мы так не делаем уже. Была техподдержка, там вот возникали эти проблемы, чтобы все людям должны, если они купили там черный, пакет черного перца «Ем колбаски», вот, и срочно должны научить им поставить завод колбасный. Ну, в общем, я к чему. Есть проблема. Скиньте фоточку и напишите, что делали. Чем подробнее напишите, что вы делали, как вы делали и что туда клали, тем быстрее вам ответят. Либо я отвечу, либо там ребята еще отвечают. Ну, там у нас так так заведено. То есть мы всегда помогаем нормальным, адекватным людям, которых, у которых есть проблемы с колбасой. Как-то так. Бесплатно совершенно, кстати. А то тут я увидел, тут товарищи там, за 10-15 тысяч свои эти курсы продают. Ну, такие. Ну, ладно. Каждый по-своему зарабатывает. У нас все бесплатно. У нас э, ролики бесплатные для вас. У нас э, поддержка технологическая бесплатная для вас. Ну, в режиме, конечно, ну, не обязаловки, а в режиме <диво> доброй воли. Потому что мне так нужно. Мне нужно сделать как можно больше колбасников в нашей, в нашей стране. Ну вот так. Дальше. «Можно ли выложить воздуха в климатической камере добавить перец водорода для обеззараживания воздуха?» «Можно, но это будет приводить к окислению жира». «Прогоркший жир – это не, ну, невкусно». Вот это старое сало, но ну, совсем невкусное. Так, дальше. «Павел, благодарю за всех специй. Ру, супер ролики, Замечательный продолжительный». Спасибо большое, спасибо большое, Денис э, Сафрин. Так, Герой э, of history». «Павел, скажите, из-за чего может лопаться сыровяльная колбаса в натуральной оболочке в климат-камере?» Лопаться, ну, может быть, слишком... Вы там скиньте фотку, я не пойму, о чем вы говорите. В чате, там, в телеге. Там варианты разные же. Либо она просто полопалась из-за пересыхания, либо там что-то еще. Юрий Севрюк. Э -э, добрый день. Э -э, колбаса колбасовая целостная оболочка. Через три недели оболочка начала отставать и начали образовываться пустоты между телом колбасы и оболочкой. Это смертельно? Нет. Несмертельно, это плохая вязка. И что делать? Ну, наверное, уже упаковать в вакуум. То есть у нас как авто, универсальное средство помазать зеленкой, да, у докторов. Ну, вот у нас то же самое только с вакуумом. В принципе, исправляет почти все ваши огрехи, все косяки, вакуум исправляет. И даже там, если слишком кислая колбаса получилась, то тоже там спустя там месяц-два она становится менее кислой. Так. Все, наверное. Оксана Малькова, отвечаю вам, вам последний последний <смех> в этом чате, и все. А скажите, а соль реально как увлажнитель работает? Соль работает реально как увлажнитель, если вы поставили большую площадь испарения, э, мокрой соли, ну такого э, рассола перенасыщенного, да, он же в состоянии нестабильности постоянно находится. И если влажность воздуха высокая и дует над этой поверхностью э, поток воздуха, то... Этот рассол из этого потока воздуха забирает лишнюю влагу. Забирает и увеличится в объеме. А если влаги недостаточно, меньше чем 75%, тогда этот рассол отдает из себя влагу. Вот, собственно, и так работает. Так, Антон Подмятников. Павел, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно с вами встретиться по поводу оборудования колбасника? Нет, нельзя. Все вопросы, во-первых, оборудования колбасника вы берете в роликах. Если у вас промышленность, то я не, не, вообще никак не консультирую и не помогаю Почему так? Потому что если вы открываете какое-то производство, то риски совсем другие И риски уже не мои, а ваши Вы это должны понимать Подобрать оборудование, ну профессионально Там расставить его и По цеху и все-все-все Делают ребята на мясном эксперте Мясноэксперт.ру, Володя Романов У него есть инженеры, у него есть даже кадровое агентство Вам технолог найдет или что-то еще Если вам просто нужно сделать колбасу дома Пожалуйста, в каждом ролике мы пишем Необходимый набор оборудования Ну вот, вот так заведено у нас То есть если промышленность, то не ко мне Я уже откостился и больше не хочу с этим, с этим заниматься Ну и там просто риски другие Сделать один килограмм брака Или сделать 100 килограмм брака Совсем разные вещи, да И с одним килограммом брака Что-то как-то можно еще сделать А когда 100 килограмм брака Ты там по телефону что-то там подсказал человеку А он сделал так, как понял А не так, как ты подсказал Ну, разные случаи бывают Но я с этим сколько лет работал уже, да Вот, и обвинения, конечно, к тебе идут Поэтому, если ты либо берешься И сопровождаешь колбасное производство От начала до конца И, по сути, становишься технологом ну, это в мой план не входит Вот, либо никак Вот, вот наверное, так Все, спасибо большое, рад вас всех видеть, слышать Спасибо, что вы нас поддерживаете Новый ролик выйдет завтра, я думаю он уже, Мы его закачали Он будет называться Омболонская колбаса, если не ошибаюсь что такое, год назад его делали, нашли ролик там это, в... В истории там, на дисках, ну, вот такой блин, ролик еще не выпустили. Да, ролик хороший, вкусный, классная колбаса. Так что смотрите, не отрываясь, потому что колбаса – это вкусно. Спасибо всем. Всем хорошего лета. Всем теплого. Теплых семей, теплого моря, теплого солнца. И все, все, все, все как есть. Спасибо.